Используя правила равновесия рычага, можно объяснить действие еще одного простого механизма блока. Блок представляет собой колесо с желобом, которое может вращаться относительно оси в точке О. По желобу пропускается трос. Такой блок называют неподвижным, так как его ось не поднимается и не опускается. Неподвижный блок можно рассматривать как рычаг плечи которого равны. ОА равно ОБ. В соответствии с правилом равновесия рычага, силы приложенные к блоку также равны, то есть F равно P. Следовательно, такой механизм не дает выигрыша в силе. Он применяется для удобства, поскольку человеку проще выбирать трос блока, прикладывая усилия, направленные вниз чем поднимать груз вверх. Чтобы получить выигрыш в силе, используют подвижный блок. Ось подвижного блока поднимается или отпускается вместе с грузом, который прикреплен к самому блоку. Подвижный блок также можно представить в виде рычага, которому приложены две силы P и F. Точкой, относительно которой будет вращаться рычаг, в этом случае является точка а. Плечи сил соответственно равны АО и АБ. Так как плечо ОА в два раза меньше плеча АБ, то сила P в два раза больше силы F. Иначе говоря, подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза.